Игорь Мерлин представляет: С вами Игорь Мерлин. Готовы? Как же прокачать денежное мышление? И я вам расскажу несколько моментов, каким способом можно прокачивать свое денежное мышление, откуда оно берется, куда оно девается, кто нам мешает, кто нам помогает. Вот про это сегодня будет эфир. Хочу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 который связан с тем, что мы думаем о деньгах. Ну, мы э, по-всякому думаем, например, о погоде, о политике, о противоположном поле. Ну, обо всем, обо всем мы думаем. И вот в том числе мы думаем также про то, как у нас с деньгами происходит в жизни. И начнем мы с того, дорогие друзья, что... Как бы это ни звучало, может быть неприятно, может быть как-то нехорошо, но большинство людей, большинство людей, которых мы встречаем в нашей жизни, ну, вне зависимости от нашего окружения, наше окружение может быть там всяким, но вот большинство людей все-таки, давайте скажем себе честно, они активные неудачники. Я имею в виду деньги. Это, будет, это может быть, конечно, высокодуховный человек, который много знает. Может он даже там доктор, профессор наук, но как бы живет в нищете или без денег, или его семья нуждается в еде. Я не говорю про всех, но я знаю прямо сейчас, вы таких многих знаете, и, может быть, даже себя относите к этой части населения. Их много очень. И не недаром же я говорю, что эти люди активны. Вы потом поймете, почему я так говорю. Я говорю так, потому что эти люди, они при случае и без случая всегда готовы поделиться своим добром или дерьмом, который у них есть, что все очень плохо, что вот ты не делай это, у тебя не получится, что... Вот это не твое, зачем ты туда лезешь, будь как все, не высовывайся. Эти люди, они что делают? Они как бы стабилизируют общество, чтобы никто не высовывался. Да? Зачем это нужно? Во многом это нужно этим людям для того, чтобы оправдать свое бездействие или оправдать свою лень какую-то, или оправдать то, что еще какие-то там у них вещи происходят, и чтобы это было как бы... Ну, и, и все, не только я такой. Вот они вот это, вот это. Вот все мои друзья, ни у кого не получается. И у тебя не получится. Да? Вот так они рассуждают. Но на самом деле, дорогое, дорогие друзья, это не так. это не так. И тут я вспоминаю... Рассказ, ну, вы читали в детстве рассказ про двух лягушек, как две лягушки попали в кушин со сметаной, да, и начали там барахтаться. Барахтались, барахтались, устали. Вот, одна говорит, ну, все, это невозможно, и утонула. Вторая барахталась, барахталась, взбила масло, и наступила на это масло, и выпрыгнула из кушина. Ну, мораль сей басни такова. Такова, что... Необходимо двигаться. В любом случае, получается, не получается, все равно нужно двигаться. Если мы останавливаемся, то есть такое свойство Вселенной, что когда э, мы живем, э, у нас всего есть два состояния. Мы либо создаем, либо разрушаем. Заметили? Либо создаем, либо разрушаем. Когда мы останавливаемся, мы что делаем? Разрушаем. Правильно, дорогие друзья. Потому что, как Ленин говорил, промедление смерти подобно. То есть вот остановка – это маленькая смерть. Это маленькая смерть – это капец всему, короче. Понимаете, о чем я? Понимаете, друзья? Когда что-то вот так вот останавливается, неожиданно может быть, то происходит... Вот нечто, что не дает нам а, развиваться, что не дает нам проходить дальше, что, а, что вот мешает вот эти преграды и так далее, это вот как только мы остановились, даже сами знаете, если вы за рулем ездите, вот заехали, такая полужижа, вы едете потихоньку, едете, но стоит остановиться, все, машина забуксовала, нельзя останавливаться. Вот то же самое и в нашей жизни. Останавливаться никак нельзя. И про двух лягушек я вам рассказал. И про то, как, как себя вести. Понятно, что нужно двигаться. Если мы создаем, то мы создаем, созидаем. Если мы остановились, либо, либо разрушаем, то мы тоже все это разрушаем. Поэтому надо хоть как-то двигаться. Хоть как-то двигаться. Вот И э, вот те люди, которые нас... Окружают, все равно ведь окружают. Я понимаю, наше окружение, мы общаемся там с позитивными. Кстати, про позитивных людей я расскажу, что это за люди и стоит ли с ними общаться. Сегодня тоже расскажу, чуть попозже. Так вот, все-таки пока мы общаемся со своим окружением, с теми людьми, у которых те же самые цели, те же самые ценности, как у нас примерно, то есть нам все нормально, но стоит выйти в социум, пойдите на рынок, пойдите в метро, то вы увидите множество одухотворенных лиц, некоторые даже одухотворены алкоголем вот, или еще какими-то там прекрасами. Ну, вы все это знаете без меня. Вот. То есть большинство людей все-таки, да, вот, вот такие вот. Вы скажете, Мэрвин, где ты шляешься? Почему у тебя вокруг один негатив? Друзья, вы поймите, что я нигде не шляюсь, я слегка утрирую, конечно, чтобы вы понимали. Понимаете, о чем я? Слегка, конечно, я передергиваю, слегка, так слегка. Но это лишь для пользы, чтобы вы обратили на это внимание. Я не такой прям негативщик, как некоторым хотелось бы. Так вот, друзья, что нужно для того, чтобы вот Выжить в этом обществе, чтобы не потерять свою индивидуальность, чтобы достичь своих целей. Потому что вокруг многие очень люди разливают этот негатив, он как назойливая реклама. Не ходи туда, не езди туда, это опасно, это не получится, это невозможно, это не для тебя, куда ты лезешь. Я уже говорил, будь как все, не высовывайся, понимаете? Вот, Оно, как назойливая реклама, откладывается, откладывается, и человек думает, в конце концов, ну да, действительно, что я полезу туда, какой-то бизнес. Да буду сидеть себе там вон это, вязать носки, да, ходить продавать. Ну, мало денег платят, ну и что теперь? Это же лучше, чем ничего. Вот я чем, друзья. Так вот, для того, чтобы прямо сегодня, прямо сейчас, с этой секунды начать, еще сильнее развивать ваше денежное мышление, необходимо осознать, что же для вас важно на самом деле. Я обычно своих клиентов, потому что я веду личное сопровождение, у меня есть несколько программ личного сопровождения. Вот. Ну, есть и такие и подороже, и подешевле, всякие есть. В зависимости от моего времени, сколько я на это выделяю. Вот. Так вот, что первое мы делаем? Что первое мы делаем в моих программах индивидуального сопровождения? Первое мы определяемся с ценностями. И вам тоже нужно определиться. Ну, есть, конечно, специальные методики. Наша сегодняшняя цель не это, просто показать, что надо понять, что для вас ценно. Ну, например, человек говорит, хочу там большой дом. Я сразу спрашиваю, сколько стоит там, допустим, 5 миллионов рублей или 10 миллионов рублей. Хорошо, а какая у тебя зарплата? 150-200 тысяч. Я говорю, хорошо, сколько тебе надо лет работать, чтобы, откладывая все, что у тебя есть, тебе заработать на дом? Ну, там, 5 лет, да, а если есть, то 15. Ну, вот тебе сколько лет? 40, и к 60 годам у тебя, может быть, если ты будешь во всем себе отказывать, ты понимаешь, в чем разница? И человек начинает понимать, что что-то не так он делает. Что мечтать-то можно, но что-то не хватает. Так вот, не хватает а, вот этого ресурса. Денег. Тупое. Не хватает денег. И тогда возникает вопрос. Мой, мое любимое высказывание, которое мне говорила моя наставница всегда, когда я там проваливался, она говорила такое. Она говорила, Игорь, ты хочешь быть счастливым сегодня или через 300 лет? Я говорю, да, сегодня хочу быть. Ольга, я хочу быть счастливым сегодня 300 лет. Нет. Вот. Так и вот вы, друзья, Вот э, при тех же параметрах, при тех же начальных условиях, точка А, так называемая, э, Вот что случится с вашей жизнью через 10 лет? Будут какие-нибудь глобальные изменения? Ну, скорее всего, нет. Даже если вы позитивно мыслите про позитивных мыслей мыслищиков, я скажу позже. Так вот, нужно осознать, что для вас важно, и осознать важность ресурсов, что все-таки куда ни копайся, мы живем в социуме, и нам необходимы деньги в том числе. И нам необходимы не просто деньги, а э, финансовые ресурсы в том количестве, которое поможет нам получить наши желаемые цели. Нормально? Нормально, друзья? Которое поможет нам получить наше желаемое, то, чего мы хотим. Я уже про дом сказал, если он стоит 100 миллионов. Ну да, 200 лет надо работать, там или там 10 лет, мы не знаем, сколько мы проживем в таких условиях, пандемии там и прочее. Это не значит, что не, нельзя планировать. Планировать надо, но надо отдавать себе вот этот четкий отчет в том, что есть определенное количество ресурсов, и на сегодняшний день оно не позволяет нам сделать то, чего мы хотим. Если бы это было не так, то у нас бы с вами, дорогие друзья, все давно бы было. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, дорогие друзья, спрашивается вопрос, что же делать? Что же делать? Вот Я вам сейчас скажу лайфхак, который я иногда говорю своим студентам, своим ученикам. Вот когда что-то происходит негативное в жизни, нужно произносить волшебные слова, заклинания. Так, волшебная палочка. Вот волшебная палочка, есть, конечно... Заклинания, я скажу, скажу заклинания, какие там заклинания, крибли, корабли, бумс, не, не то. Так вот, что бы ни происходило в вашей жизни, если вы считаете, что это какое-то негативное произошло, всегда нужно говорить себе следующее. У меня открылись новые возможности. Запомнили? Вот что-то произошло такое, что вам не нравится. Вы говорите, у меня открылись новые возможности. И э, приведу пример. Значит, украли кошелек. да, Ну, казалось бы, пропали деньги, пропало там все. И вы говорите, у меня открылись новые возможности. И думаете, что же за возможность? А, купить себе кошелек еще лучше, еще больше. Понимаете, о чем я? То есть, как бы мы делаем по методу Карнеги из лимона, делаем лимонад. Или, например, кончились деньги в кошельке. Открывают кошелек и что говорят? Вот, еб, парасоте, денег нет. Вот денег нет, нельзя произносить, они есть. Если в кошельке нет, это не значит, что их вообще нет. Вот. И когда открывают кошелек и говорят, у меня открылись новые возможности. Какие? Заполнить этот кошелек битком деньгами. Ну, к примеру, понимаете, о чем я говорю? Это такой метод замещения, когда вы сами, сами себе даете некие установки. И это на самом деле, дорогие друзья, веселая даже где-то игра, когда мы вот так делаем. У меня открылись новые возможности. Вот. И э, в связи с этим я вам хочу сказать, что, друзья, никогда не говорите такие фразы, как «нет денег», «мало денег», «денег не хватает» и так далее. И э, необходимо себя вести соответствующе. Что э, если у вас нет сейчас на это то, что вы хотите денег, то нельзя об этом постоянно повторять. Это как реклама будет создавать у вас неправильные денежные связи, неправильно развивать ваше денежное мышление. Вы лучше говорите, у меня открылись новые возможности, и думаете о том, где же взять эти сольда да? в толстых кошельках, как, как говорил мальчик, отвечая на вопрос Буратино. Где же берутся эти сольда? Понятно, да? Денежное, денежное мышление, оно помимо всего прочего, заключается также в умении делать выборы в своей жизни, которые приводят к деньгам. Но мы разобрались, что вот вы сегодня осознали, что у вас такие, такие ценности того-то, того-то, того-то, и что если будет продолжаться так же, то через 10-20 лет невозможно достигнуть того, чего вы хотите. Поэтому необходимо сделать какой-то правильный выбор. Как только вы делаете правильный выбор, тот, который ведет вас к деньгам, к ресурсам, то ваша жизнь изменяется. Как и любой навык, денежное мышление также можно тренировать. Тренировать как в спорте, например. Чем больше подходов, тем, чем, больше подходов чем больше вы там упражняетесь с чем-то, да, тем, тем больше вы получаете опыт, получаете как какие-то какие бонусы от жизни, Совершая ошибки, вы получаете опыт. Понимаете, да? Вот. И а, можно, в принципе, натренировать свое денежное мышление. И а, нужно различать. Вот денежное мышление, чем отличается от так называемого позитивного мышления. Сейчас я вам скажу такие, может быть, крамольные вещи, которые «как же так, Мерлин? Как так? Как так-то?» Позитивное мышление – это же наше все, мы же мыслим позитивно, а какое там? И вот я сейчас открою вам тайну, чем отличается позитивное мышление от денежного. Вот. значит Что говорит позитивное мышление? Вдруг прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино – Прилетит вдруг волшебник, помните песенку «В голубом вертолете» и бесплатно покажет кино. То есть «Манна небесная, приди». Вот Это позитивное мышление, потому что, в принципе, вы скажете, ну как, Мерлин, мы же призываем, чтобы это у нас было. Хочется же кино посмотреть еще и бесплатно, да еще волшебник какой-то прилетит, да еще на голубом прилетит вертолете. Вот это, казалось бы, позитивное мышление». Но это мышление к чему ведет? Оно ведет к тому, что люди чего-то ожидают. И, как правило, в мире страдания происходят тогда, когда ожидания не совпадают с действительностью. То есть человек что-то ожидал-ждал, вот сейчас любовь придет, деньги придут, они не приходят, нехорошие какие. Ни деньги, ни любовь, ни счастье, ни свобода, ни здоровье. Осень наступила, зима наступила, зима близко. А... Понимаете, о чем я? А как, а как же вы скажете тогда, Мэрлин, а как же тогда с денежным мышлением? А денежное мышление – это следующее. Я – причина моих успехов. Вот это денежное мышление. Я – причина моих успехов. То есть ни в голубом вертолете, ни там… Ни Бог, ни царь, ни герой. Да, никто на, не даст. Помните, как в той песне коммунистической: никто не даст нам избавление, ни Бог, ни царь, и ни герой. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом воспрянет рог людской. Хорошая песня, нравится мне, вот прям вот про денежное мышление. «Никто не даст нам избавление, только вот своей собственной мозолистой рукой, ой, мозолистой рукою тихо сам с собою добьюсь я освобождения». Понятно, друзья? Вот. Спросите, почему ты так Ленина любишь? Угу. Дело в том, что Ленин много раз читал «Капитал Маркса», а многие из вас его даже не открывали и не знают, что такое «Капитал», что такое «Деньги», «Штрих». Не знаете. Кто-то знает. В свое время на кафедре научного коммунизма довелось мне изучать. Да, кафедра научного коммунизма. Было такое. Довелось изучать и марксистско-ленинскую философию, и работы Ленина. Все. Студенческие годы при советской власти. Вот С тех пор я такой. Хорошо, друзья. Так вот, поняли, чем отличается денежное мышление? Сейчас я в чат загляну, что вы мне тут рассказываете. Ага. Так. Да, про Ленина. Понятно. Вот. Итак, дорогие друзья, значит... Значит, что еще про денежное мышление? Вот денежное мышление, чем отличается еще? Ну, я пример, еще примерчик приведу под позитивного мышления. Вот, например, позитивное мышление, когда там говорят, я люблю весь мир, там, я буду излучать добро и любовь, помогать людям. Чем ты можешь помочь людям, нищеброд? Чем? Кому ты можешь помочь? Своим соседям? Помощь – это когда я понимаю, ты дал 500 рабочих мест людям, платишь им зарплату, вот я понимаю помощь. А помощь устная – да, я людей поддерживаю, я помогаю, я им рассказываю, что там надо думать, да, это правильно, я согласен. Но этого, дорогие друзья, маловато будет. Вот. И здесь, когда люди говорят, я буду излучать добро и любовь, это позитивное мышление – Хоть так, понимаете, он не излучает, говорит, что все козлы вокруг, все уроды, во всем виноват там президент, во всем, да. Видишь, снег, идет и град, это Путин виноват, да. Кошка родила котят, это Путин виноват, во всем виноват Путин. Вот. Очень легко перекинуть вину на, на кого-то другого. Так вот, я буду излучать добро и любовь. А это позитивное мышление. Да, хорошо, хоть так, хоть не винить других. Я только вчера рассказывал на прямом эфире про, там, про тех людей, которые других обвиняют. Так вот, как в этом случае денежное мышление? Мышление денежное, оно вот такое вот в этом случае. Я выбираю общаться с успешными, благодарными людьми. Не просто с добрыми и хорошими, позитивными, а я выбираю общаться с успешными и благодарными людьми. Почему, дорогие друзья, благодарными? Понимаете, в чем тут подвох? В чем тут фишка с благодарными людьми, которые вас могут благодарить, например, деньгами или бартером, ресурсами, да? То есть я выбираю общаться не просто с позитивными, а с благодарными людьми. Я по себе знаю, что у меня очень много позитивных людей в окружении. Мне пишут, Мерлин, спасибо тебе, ты мне так помог. Я купила дом, я там вылечилась. Таких приходит каждый день куча. Но вот заметьте, если я скажу, да, пожалуйста, пришлите мне тысячу рублей хотя бы каждый. И где эти люди будут, они найдут 100 причин, чтобы мне не присылать тысячу рублей. Раз я так помогаю, раз вы купили себе дом, открыли себе бизнес, благодарите меня, спасибо, пришлите тысячу рублей. Ну ведь же не миллион, тысячу рублей всего. Нет. Это почему так? Потому что они неблагодарны. Нет, друзья, потому что у нас в социуме привыкли вот так вот. Мы же не в Америке живем, где там чаевые, там еще что-то. Я вот приезжаю за границу, там в Таиланде жил, я все время чаевые платил и нормально платил. Почему? Потому что я понимаю, что мне нравится то, что эти люди делают. Почему бы мне им сверху не дать? Вот. Почему бы не дать людям? То есть быть благодарным человеком. Благодарным человеком. <сказывает> вот. И всегда чаевые я... Плачу. Если мне нравится. Если не нравится, то нет. По счету, по калькулятору. Понимаете, да? Так вот, еще раз скажу, чем отличается. Я буду излучать добро, любовь, и я выбираю. Я выбираю, то есть я главный. Я выбираю общаться с успешными, благодарными людьми. Потому как, дорогие друзья, я, как бы это ни звучало прискорбно, но наша с вами ценность определяется в мире тем, как люди готовы нас благодарить. Насколько полезны мы другим людям. Насколько эти люди получат результаты. Понимаете, о чем я? Вот. И э, с этим понятно, да, уже 30 минут прошло, а я еще половину не рассказал. Ну ладно, друзья. Хорошо, тогда знаете, что мы давайте сделаем? Uh, уже время заканчивается, меня будут ругать за то, что не соблюдаю временной режим. Тогда uh, мы сделаем «Как прокачать денежное мышление». Практическую часть мы сделаем uh, на следующем нашем эфире. Будет «Как прокачать денежное мышление 2». Я пока буду uh, тут рассказывать, а вы напишите, что полезного вы сегодня для себя взяли. Круто. Так, вы супер, Игорь, спасибо. Видите, какая благодарность. Так, важно на самом деле денежное благополучие. Ну, не столько оно важно, оно влияет на нашу жизнь. То есть, просто благополучие хорошо, любить весь мир. А вот когда с деньгами любить весь мир, это намного интереснее, поверьте. Так, стояние на месте, смерть. Угу. Я выбираю успешных и благодарных людей. Ага, спасибо, Дмитрий. Понятно, да? Ну вот, видите как? Вот, и от меня какая-то польза сегодня есть. Итак, значит, вторую часть мы наметим. Да, так, я выбираю успешных и благодарных Ты тоже, видите, Лейла? Спасибо заметили, да, что вот это работает, просто мы этого не замечали. Мы привыкли, что нам сказали спасибо и до свидания. А спасибо, это слишком много. Как у тех евреев. Так и спасибо ничего не надо. Так и спасибо в долларах или в еврох От вас всегда польза. Спасибо, Ульга. Да, друзья. Вот. Ну и теперь пожелания, и уже у нас времени совсем мало остается. А прямо сейчас, дорогие друзья, закройте глаза, закройте глаза, сядьте как вам удобно, и прямо сейчас погрузитесь в свои мысли. Я знаю, что у тебя Идет внутренняя борьба, с одной стороны, прямо сейчас, ты узнал, что есть благодарность, и она не только как любовь ко всему миру, а также есть то, что мы называем благодарностью финансовой. И секрет состоит в том, что тебя начнут благодарить люди тогда, когда ты будешь отдавать сторицей. Начни благодарить людей с этого момента. Может быть, даже у тебя нет таких больших денег. Может быть, ты дашь на чай 5 рублей, или там 20 рублей, или кому-то поможешь деньгами, просто поможешь кому-то. И это будет означать, что ты на правильном пути. Потому что деньги, они помнят все, что вы делаете. Они помнят и знают, когда вы их используете во благо, а когда кто-то их использует во зло. Дорогие друзья, и сейчас сами пожелания. Я верю в тебя. У тебя все получится. Ты человек, который достоин гораздо большего, чем у тебя есть на данный момент. Ты человек, который готов помогать другим и готов принимать благодарность от других людей. Ты человек, который уже готов к этому. И я верю что у тебя все получится. Я поддерживаю тебя. Я верю в тебя. У тебя все получится. Так, дорогие друзья, можно открывать глаза. Вот. Открывайте глаза. Ну вот, поняли, да, чем надо заниматься. Все, дорогие друзья, с вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.